Всем привет! Вы на канале Самовар. Сегодня в своем видео я вам расскажу, как перенести виртуальную машину, созданную в VirtualBox, в VMware. Допустим, у нас есть виртуальная машина Windows 11, которая развернута на VirtualBox. Чтобы нам перенести ее в VMware, нам необходимо сделать следующее. Нажать файл, экспорт конфигурации, выбрать windows 11 и нажать экспорт сейчас у нас идет процесс экспорта виртуальной машины итак друзья у нас экспорт завершился переходим в VMware нажимаем файл открыть выбираем виртуальную машину которую мы экспортировали и нажимаем Импорт. Ошибка импорта. Повторить. Вот начался процесс импорта. Ждем. Ребят, импорт у нас завершился. Windows 11 виртуальная машина. Так, нажимаем включить виртуальную машину. Ну, смотрим. Как мы видим, Windows 11 у нас загрузилась. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!